Ну что страдальниц? Ну, ты тоже страдалец не будешь что-то там. Что это там? Так, значит, смотри, у нас пропуска, маски, усиленная броня и бурильная машина. Я предлагаю маски пропустить, их оставить на самый последний этап. А сегодня у нас пропуска и усиленная броня, собственно говоря. Так, а пропуска у нас могут быть двух уровней. Первый, это получается э, горничный. Ты хочешь быть горничный? Нет, я не тяну на эту роль. Вот, я а пошел. вторые пропуска... А вторые пропуска есть еще. Это крупье и получается... Как называется тот мужик, который стоит и тачки принимает? Тот мужик, который стоит и принимает тачку. Да, многострадальный. Слушай, я забыл, как реально это все называется. Ладно, будем вспоминать по ходу. Поехали, короче, за пропусками второго уровня. О, еще с трупа пропуск снимать. Да, серьезно? Так, я надеюсь, я правильно поехал. Mm -hmm. О, слушай, ну относительно правильно. Короче, нужно угнать катафалку гробовщиков. Жесть. Вот, мотоциклиста ты мог спокойно сейчас шибить. Чего ты по тачкам-то стреляешь? Мотоциклистов надо сбивать. Так, украдите да, катафалку. Так... Подожди, Пошли, стой, там ребята. Ну, знаешь, против ребят... Слушай, только пожалуйста, не как в обычный раз. Да? О, отлично. Ну все, уже не жилец. Погнали. Не жилец. Бздынь. А. Йоу, у нас копы, серьезно? Что я делаю? О, В стенку бежал, паркнулся. а потом сел спокойно Подожди, а мы Лестеру можем позвонить? О, на когда прикрыли Так Ща, погодь, мне Лестеру надо Пробуй Лестер крест Нет, не можем Он не отвечает О, господи, ты представляешь, как нас сейчас растолкают? Прижали так нас Елки, зеленые. Слушай, надо на трассу выезжать. Ты же знаешь, как надо уходить от копов, да? Угу. Mm -hmm. Мы с тобой это проделывали уже три сотни раз. Только вот вопрос, мы доедем хоть в каком-нибудь состоянии? Нас встречают. Так, а тут mm -hmm. мы выпасть никуда не могем, да? Могём, могем. Сейчас вот так вот поворачиваем. Так, и где-то вот здесь... Чё, где-то вот здесь нету проезда? серьезно? Ёлки-палки. Смотри, какая фигня с двух сторон. Ага. Ёлки-палки. А чё копы там встали, скажи мне? А них... Они чё, ждут зарплаты? Бензин кончился. Ну типа того, видать. Так, давай вот здесь туда. Оба. И все. Неплохо. Так. Вопрос только в одном. Я потерял где-то Трасса Раз слева. А вон она, вон вон вон спереди, спереди, а ты спереди. Прям на, Расси, блин, прям большую. Прям на копов, хочешь. да. Ну так нам нужно найти нашу замечательную хрень, где можно скрываться от копов. Помнишь ее? Да, я думаю, мы так можем скрыться, если они перед нами не будут появляться. Ну, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Что, что, а ты хочешь так все-таки уехать? Припоешь, да. Я теперь Слушай, а по идее, по идее. Пой, просто едь. Их, прямо... там вну, их внутри нету. Их внутри нету. Можно сюда заехать. Ну давай попробуем. Вот, смотри. Опа, и все. Нет никого. И мы уехали. Нормас. Лишь бы спереди их не поставили. Ну, если спереди поста. Ага, вон... Вот ФСР, ты почему каркаешь все время, а? О, ушли. Отлично. Пикрики. Я уже ждал, что надо будет, короче, в нашу дырочку нырять. Но нет. Нам нужно в Морг. Да-да-да, все, пресс виноват. Так, надо поркуваться. Оварачивай. Ух ты ж. Тихо. Понеслась. О, О, отлично, переоделись уже. Фига мы с тобой быстрые. Только вышли, переоделись. Ну а ты что хотел? Так, аккуратно идем. Да, без, без парковщика нужно найти и не привлекать себе внимания. Угу. Так, давай я сюда пойду, а ты дальше пойдешь. Не, а дальше некуда идти. Подожди. Так, погодь, ну, а тут, тут всё есть пусто? тела? Тут нет. Здравствуйте, дядя доктор. Какая у меня Нам барада? сюда не надо. Укоистая. Че, пойдем дальше? Ну да. Пошли дальше. Так. Погуляем заодно. Так, ну на лифт нам точно не надо. Че там, кому пишешь, брата? Ну-ка. А, мне рисуешь. Ну давай. Так, это у нас кто? О. Это у нас О. никто. Не-не-не, нам не сюда. Страшные Тут люди. Тут еще два трупа, смотри. Давай вот это. О, пушай. Слушай, слушай, слушай, слушай. Погодь, погодь, погодь, погодь. Так, а нас не палят? Не палят, погоди. Надо не вот хочешь так. шатануть? А, Опа Слушай, серьезно. Нас не спалили еще? Ну, Нет, вроде как. Давай. Палят. Давай, обыскивай. Обыскивай. Я буду прикрывать. Да. О, слышишь, жарут. Я что-то забрал. Так, а здесь нам есть что выйти? Не, здесь не выйти. Так, О. ну что написал мне СМС-ку? Смсс-шник. До свидания, врачи. А тут вроде это, все нормально, никого нет. Ну да, тут, тут в основном врачи. Покойни. Убрали. Нафиг. <laughs> так, а чем мы уверен, не что мы охрану убрали? Не знаю. Какой-то у нас там... слушай, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. человечешка был. Так. Ты хочешь на другие тачки сесть? Я уже... Давай. Погнали. Так. я посмотрю. Дядя Лестер сегодня принимает звонки. Или он уже Я Не знаю, мне кажется, не принимает. Сейчас посмотрим. Ну, мы сейчас так вот объедем. Ну да, не хочет там понижать. Okay. Ну не хочет. Ой, слушай, пофиг вообще. Смотри, сейчас что будет. Сейчас мы кор короче. Вот сюда заезжаем. Там тачка. А пофиг. Ой, пофиг на нее. Понимаешь, чтобы эта тачка нас заметила, нужно, чтобы она нас увидела. Да. А мы в шляпу. А копа не ездит. Нас Здесь. не увидеть Все, вот тебе и все Отлично, пропуск у нас Получу. Кстати, он один да. или два? <смех> он Он, наверное, на нас двоих Типа там, как, пластиковая карточка получается угу. То бишь Ну, у нас, получается, будут копии этих карточек Просто так просто их не достать Отлично. А там все поздно, да. у него какая-то запасная, запасная карточка была. Давай тогда рули в игровой клуб. Да, погнали в игровой клуб.